Здравствуйте! Сегодня хочу показать вам новое видео о семействе срезанной орхидеи. Вот эта семейка была получена буквально ну, совсем недавно, не прошло и года, с момента начала роста самых первых деток. Итак, все по порядку. Вы помните что на этой на этом пеньке орхидеи у нас была срезана уже волна деток две детки одна вот она видите какая уже собственные корешки Это не прошло меньше трех месяцев прошло. вот здесь мы наращиваем активненько корешки уже видны видите вот. И на поверхности тоже вот корешочек. В общем, мы уже без покрытия, без какого-либо укрытия живем. Тургар прекрасный. И начал идти вот этот листик расти. Цветонос выпустила, но он остановился. И вот такая была огромнейшая почка почему-то сделалась. Я просто сняла чешуйку. Вот так она и остановилась на этом месте. Итак, вторая детка из этого же семейства. Вы помните, вот такая длинная была. Совершенно не похожа на детку. Огромные междоузли. Больше похоже как-то даже на цветонос. И верхушка начала усыхать. Вот усыхает верхушка. Сбоку что-то появилось. Это появилась очередная детка, внучка. Уже срезан орхидеи И вот, сбоку, вот здесь вот, может видно немножечко, не знаю, начинает расти корешок. Видите, даже малюсенькая детка, еще даже не раскрывшиеся листики, а уже начинает расти корешок. На этой детке нижние 4 листика, более-менее нормальный тургар, даже 3 листика, вот этот и этот, нормальный тургар. все остальные листики тургар хуже. И вот в этом местечке, вот в этом местечке тоже прорвался листик и такое набухание как будто что-то опять лезет и третья детка которая выросла на цветоносе орхидеи была срезана где-то недели на две позже предыдущих вот она сразу я посадила так же как и все в субстрат из коры сосновой, но прикрыла ее колпаком, но где-то в течение месяца орхидея активно начала терять тургор. Я ее детку достала из коры. Вот видите, до сих пор еще листик не совсем устан... не совсем тургор возобновил. Достала из коры и посадила вот в кокосовое волокно. У этой детки за месяц сидения в коры только закуклились корешки. Прошел буквально месяц после того, как детка сидит в кокосовом волокне. Тургар вот на этих листиках восстановился. И вот здесь новый листик вышел. И у чуда можно посмотреть... Ой -ой -ой. Вот, пожалуйста, активные молодые корешки. Уверяю, что здесь еще несколько корешков. Буквально за месяц мы выпустили несколько молодых корешков. Буду смотреть, как она себя чувствует в кокосовом волокне. Наверное, все-таки переведу назад, со временем, в кору. Итак, взрослое материнское растение вот такие детки. Вот выросли одна. Через два месяца после среда, занятия предыдущей волны детей. Вот вторая растет. Тоже у этой детки более широкие листики. Эти чуть поуже. Хотя повернуты строго вот это к солнышку. На прямых солнечных лучах и к солнышку повернута. И на Цветоносия, опять же, у нас маленькая-маленькая детка орхидеи. Вот и все на сегодня. Продолжение эпопеи вы сможете увидеть в следующих моих видео. До свидания, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Хорошего цветения ваших орхидей